Крым полуостров в северной части черного моря расстояние от москвы до крыма примерно 1560 километров а чистое количество часов на машине около 20 отправиться в крым на машине значит иметь возможность увидеть не только сам крым но и те города которые встречаются по пути среди них воронеж ростов-на-дону краснодар далее проехав по знаменитому крымскому мосту можно посетить близлежащую феодосию и поселок коктебель в этом выпуске мы отправляемся в крым на автомобиле и это первая часть нашего большого путешествия друзья наша первая остановка на маршруте в Крым это город Феодосия Название своего город берет с древнегреческого языка, что дословно означает «богом данное». Изначально на месте Феодосии было греческое поселение, созданное в VI веке до нашей эры. Город также известен под названием Кафа, это генуэзское селение, завоеванное османами в 1475 году. Именно в этом городе была открыта первая в Европе кофейня в конце IX-начале X века. Феодосию часто посещал Юрий Гагарин, что неудивительно, ведь здесь во времена Советского Союза располагался центр подготовки космонавтов здесь же жил и всем известный художник айвазовский и сейчас любой желающий может посетить его галерею являющуюся одним из старейших популярных музеев россии а также первой публичной картинной галереи в который в свое время побывало множество известных живописцев музыкантов артистов и общественных деятелей главная местная достопримечательность это конечно же набережная длинная улица с которой возможно посмотреть практически всю феодосийскую бухту что вообще по маршруту? Я ехал из Москвы через Воронеж, Ростов, Краснодар, а потом сюда в Феодосию. Кстати, выпуски... На моем канале есть отдельно про Воронеж и про Ростов. Ну и, конечно же, про Краснодар. Что касается дороги. За дорогу буду говорить именно в Краснодарском крае, потому что до этого не важно. Значит, в самом Краснодарском крае дороги видно, что строятся и идут как бы частями. Где-то сделано, где-то в процессе строительства. Ну, где-то как было, так, так и осталось. Одна полоски и идешь за фурами дальше от крымского моста ну крымский мост это бомба там вообще вопросов нет грандиозное сооружение и очень красиво все вокруг в феодосию прежде всего стоит заехать почему потому что феодосия это один из таких первых пунктов если вы едете из краснодарского края в принципе крым то небольшой сам по себе тут все рядом феодосия она получается в часе вот крымский мост проезжаешь дальше Керч это если на автомобиле вы едете если на самолете это другая история, вы прилетаете в аэропорт и уже оттуда как бы куда глаза глядят. Феодосия она тут в часе езды, то есть близко, и у меня был вариант как бы в Керчи, но там нет такого количества всякого рода там гостиниц небольших. А здесь все небольшое, все как бы такое маленькое, ну Феодосия она тоже небольшая, но при этом здесь очень много таких исторических памятников какие есть особенности в путешествии я путешествую не в сезон и я люблю путешествовать не в сезон почему во-первых цены то есть, если я, к примеру, остаюсь в хорошем номере здесь, в гостевом доме за 4000, то летом это будет, в зависимости от наплыва, но это будет минимум 6, максимум, ну, не до бесконечности, но как бы 8. То есть, 80, тысяч, да, может быть. То есть, это где-то цена летом может быть в два раза выше. Это первый нюанс, что денег придется тратить больше. Я не знаю, что насчет кухни. Ну, я здесь где, как бы, только не ел, кафушки, все очень недорогое. Не буду говорить вам цены тут на любой вкус и цвет, но недорого. Но, опять же, это сейчас. Да, сейчас не сезон. Ну, тоже очевидный плюс – это отсутствие пробок. То есть, если там август, допустим, у меня ездили сюда много кто из моих знакомых, даже соседи мои ездили на машине, именно на машине. А они говорят, ребята, что пробище тут. Можно в пробках стоять по несколько часов. Ну, понятно, да, идут ремонты дорог, где-то как встряли, все. Ну, кстати, тоже стоит отметить, ребята, что новая трасса от Крымского моста, которая от Крымского до Симферополя, по Я по ней еще по всей не ездил, а по куску по первому. <jerzf1> проехал, ну, то есть я же в Феодосии, я еще дальше никуда не доехал, это вот мой первый пункт, Таврида, трасса Таврида, идеальная трасса, 250 километров, вообще супер, бомба, полностью новая, открыли ее вот только что, Считаешь, вчера, really? и еще один плюс для меня, ну как бы, да, я не там загорю на пляже, точнее не обгорю, да, ведь как мы с вами, как настоящий русский человек приезжает, отдыхать отдых должен быть конкретный по полной программе мы обязательно первые три дня сгораем становимся малинового света потом облазим по несколько раз нам плевать на все крема для меня вот тоже то что я приехал вне сезон это тоже плюс с одной стороны да я не покупаюсь не поплескаюсь с дельфинчиками не сделаю так из воды так вот но при этом ребята сейчас вот я был в москве минус 7 снег Воронеж был, минус 10, Ростов, минус 3, везде был снег, люди поскальзываются на гололедице, люди очищают машины от снега, это значит пробки в этих городах. А здесь что? А здесь плюс 10, солнышко, листва, причем смотрите, то есть это не то, что там, понимаете, зима, да? зима зимушка, а вот смотрите, небо, Идеально чистое, идеально голубое, спокойно, людей мало, природа вокруг. И вот я как бы... Ну, вот жилетка и... как это называется? Толстовочка. Вот это плюсы, вот это плюсы. По набережной расстилаются пляжи, гостиницы и отели, кафе и рестораны, аттракционы, а также.. Другая достопримечательность, выполненная в испано американском стиле, и символ федосийских буклетов и путеводителей. Первый советский санаторий в доме фабриканта Стамболе, который сейчас является памятником культурного наследия, где сосредоточены музейные экспозиции и реставрационно-выставочный центр подводной археологии. Иосиф Стамболе построил дачу в качестве свадебного подарка для своей будущей супруги. В период оккупации немецко-румынскими войсками дача служила госпиталем для раненых солдат и офицеров. Затем, в 1970-х, 1980-х годах здание использовалось в качестве клиники Александра Давженко, а после распада СССР и вовсе послужило в качестве ресторана. Вот смотрите, вот скульптура Львов. Здесь. Это на территории музея древности. Здесь рядом очень маленький такой дворик. И тут стоят скульптурки. Поэтому вы когда будете, то можете зайти прямо на набережной. И вот этим вот скульптурам они датируются 3-1 веком до нашей эры. То есть им больше 2000 лет. И вот здесь вот еще есть также экспонаты можно посмотреть интересная особенность здесь в феодосии что здесь идет набережная и прям на набережной находится вокзал центральный здесь Поезда. И, и вы когда ходите, гуляете, здесь музыка играет, тут же слышен э, стук колес у поездов. Очень интересно. Ну и тут же порт. Ребята, вот галерея Айвазовского, это вообще обязательное место к посещению каждому, кто посетит Феодосию. Почему? Потому что, во-первых, первая галерея вот в доме прям у него была открыта еще в 1845 году где представлялось 49 его работ. А позже этот дом был расширен по самому как бы, проекту самого Ивазовского. Чем уникален этот музей? Прежде всего, то, что вообще на территории Российской империи это был единственный музей одного художника. Такого не было никогда. Сейчас в наши дни здесь собрано около 12 тысяч работ, посвященных морской тематике. И это самый большой музей в мире с самым большим собранием картин Айвазовского на морскую тему. В основном здесь около 400 работ его. Всего в 20 километрах от Феодосии расположился Коктебель, поселок городского типа на востоке Крыма. Коктебель с крымско-татарского означает «край голубых холмов». Коктебель – место, от которого буквально веет чудесами, благодаря таким достопримечательностям, как мыс-хамелеон или «звездопад воспоминаний». Мыс-хамелеон, на 70 метров уходящий в воду, получил свое название как за интересную форму, напоминающую то ли дракона, то ли непосредственно хамелеона, также и за свою способность менять цвет в зависимости от погоды. В холодное и дождливое время мыс становится синим а в теплое и солнечное желтым или оранжевым мыс является одной из исчезающих достопримечательностей крымского полуострова из-за обвалов и оползней он потерял примерно 35 процентов объема друзья и пока мы не перешли к следующей достопримечательности пишите пожалуйста в комментариях что вы рекомендуете посмотреть в крыму какие у вас есть любимые места и любите ли вы путешествовать на автомобиле или предпочитаете более расслабленный вид отдыха ребята а сейчас мы едем в место оно же смотровая это не просто смотровая городская какая-то это смотровая ну, в местных горах нам это место посоветовал наш как назвать, владелец гостиницы помог поедьте. Батвоспоминание. Называется Звездопад Бат Потому что, говорит, здесь недавно сделали дорогу. Вот, и да, лежит асфальт. Там еще что-то видно, что Видно, что идет звездопад воспоминаний это маленькая колоннада на круглом основании состоящая из трех колонн в античном стиле на горе клюк В 1956 году место имело название роза ветров пол в сооружении имел данное изображение отсюда открывается прекрасный вид на множество мест достойных внимания на Амерецкую долину воды мертвой бухты озеро бараколь озеро фундук и панораму села наникова здесь же рядом есть также и гора клементьева получившая свое название в честь погибших Летчика, одного из основателей школы планеризма. Место также славится открытием так называемого эффекта шляпы волошина. Здесь легкие предметы не падают, а взлетают. Вот звезда падала вас растет дерево чьи ветви украшены лентами разных цветов считается что если влюбленные повесят здесь свои ленточки то они будут счастливы вероятно такое поверие пошло благодаря еще одному звездному гостю горы В 1931 году своей будущей жене здесь сделал предложение сам сергей королев ракетно-космический инженер друзья если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк это помогает в развитии нашему каналу и обязательно подписывайтесь если вы еще не сделали этого впереди еще несколько частей про крым и много всего интересного из мира путешествий карьеры и туризма я сейчас нахожусь рядом с поселком новый свет я нахожусь на дороге Серпантини. значит сюда я приехал из феодосии поэтому смотрите мой выпуск про феодосию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 старые постройки, не пойми на что похоже, ну вот что это такое, вот, и собаки бегают в округе, честно говоря, немножко даже страшно, а -то. конечно сейчас не сезон, все закрыто, вот эти чебуречные пиццы, столовые, тут все это закрыто, ну касса есть.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 Домик, хлеб, хлеб. Здесь наверху в одной из стен есть проход и можно выйти прям на самый обрыв. Есть, конечно, заборчик, чтобы не перелезть. Высотень, емое. И прям возле обрыва построен замок. Как Говорится домик с видом на море.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 вталкивать это настоящий живой урок истории вот мы с вами вышли на набережную это новосветский лазурный берег понимаете вот смотрите.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 Домашний виноградный, мед свежий. Пойдем дальше. Ярмарка. Ярмарка вкусняшек. Значит, блюплючка стоит. Чубан. Куле. Он не пробул. пробул. Немножечко. У нас. Так, ребята, у нас на маршруте есть приказка. Обходим приказка. Обходим приказка.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 Продолжаю свое путешествие по Крыму и сейчас я нахожусь на набережной Ялты. И что мне сказали, когда я спросил, а что посмотреть в Ялте? Мне говорят, иди на набережную. Я это и сделал и, собственно говоря, это самое правильное решение. Потому что мне кажется, что все здесь как и вообще в других курортных городах а ялта курортный город значит здесь все сосредоточено в районе набережной первое впечатление относительно других городов где я побывал городов населенных пунктов у меня создается впечатление что ялта такой достаточно большой город и загруженный такой хотя он не такой большой по меркам по любым меркам, в принципе но именно для крыма у меня первое впечатление что он реально такой бизи бизи Ну отсюда пешком можно дойти до любых в принципе достопримечательностей города но вообще как вы уже поняли наверное из моих предыдущих выпусках о крыме вы когда приезжаете куда-то вам все равно придется ехать из этой точки, потому что очень много достопримечательностей сосредоточено вне городов, вне населенных пунктов. ялта крупный курортный город на черноморском побережье где находится больше всего достопримечательностей и насчитывается множество интересных фактов так например есть мнение что самый крупный международный проект ООН зародился именно здесь в архивах города можно найти документы устава организации объединенных наций от 25 апреля 1945 года сама же ялта получила статус города в 1838 году когда здесь проживало всего 130 человек между ялтой и симферополем проходит необычный троллейбусный путь в 86 километров занесенный в книгу рекордов гиннеса в местном зоопарке жила одна ослица кинозвезда она снималась в фильме кавказская пленница и «Девятая рота в конце 19 века город ласково называли антоновка из-за большого количества поклонниц антона павловича чехова набежавших в город в период когда писатель проходил лечение в ялте а на основной набережной под платаном проходили тайные встречи сергея есенина и балерины айседора дункан здесь очень какая-то странная ситуация с парковками то есть вот идет улица и здесь никак вот допустим в москве зонами Платная парковка, везде платная парковка в Москве, а здесь может быть одна улица и на ней кусок платная парковка, а дальше кусок бесплатная. Значит на платной парковке сразу же, когда ты тормозишься, к тебе подходит человек, здесь с какой-то писюлькой, ну в смысле с надписью, и мол типа оплачивай. Я вот остановился, и он мне говорит, типа, платная парковка. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, 100 рублей час. То я говорю, а если на сутки оставить? Он типа говорит, ну, 500 рублей. Я говорю, нет, дружище, на сутки дорого, 500 рублей. А он мне говорит, типа, ну, давай, говорит, без чека, без чека 300. Я говорю, ну, понятно. То есть, понимаете, как-то это не фиксированная плата, это как бы человек может решить. У нас по дороге знаменитый на весь мир отель мрия и я хочу вам просто остановиться показать как как он выглядит а мы решили прокатиться в небольшой населенный пункт который называется форос название такое Греческое. И не просто так оно греческое, потому что считается, что этот город около двух тысяч лет назад основали греки. Ну и, соответственно, жили здесь. Особенность этого города еще в том, что он является самым южным на территории Крыма. Ну, как бы город, это, конечно, громко сказано, наверное, потому что здесь живет около двух тысяч человек. А в летний сезон большая часть Людей, которые находятся в этом городке, это приезжие туристы, которые приезжают сюда просто для уединенного спокойного отдыха. Еще один такой момент интересный. Екатерина II отдала эти земли своему фавориту Потемкину и он здесь руководил процессом, скажем так. Идешь по вот этой вот дорожке лестницы к замку можно встретить, как на блошином рынке всяких ребят, которые на полу прям разложились с картоночками, и на них продают всякие значки, сувениры, поделки. Ребята, вот так я шел-шел по лестнике, и все, закрытые ворота, и все люди также идут посередине дороги. Посередине этой лестницы, спуска, висит табличка. Ждем вас на верхней площадке. Ты такой поднимаешься в надежде к верхней площадке, а тут до свидули. Все закрыто и ведутся работы. Вы знаете, несмотря на то, что сверху кажется идти очень далеко, и сначала, когда по лестнице ступаешь никаких необозначений обозначений, ничего нет, и думаешь, блин, сейчас как я буду идти, неизвестно сколько. Но на самом деле нет. Это обманчивая первое Впечатление, потому что сам дворец который сейчас реставрируется, и пройти туда нельзя, он очень небольшой. И потому издалека, кажется, что идти фиг знает сколько. А на самом деле, получается, по лестнице спускаться минуты три. И потом спускаешься, тут небольшой мостик, сувенирчики, естественно. Дальше опять подниматься, еще минуты три. То есть, не так страшно. И сюда идут с детьми. Да, придется немножко поднапрячься, но это не критично. Что касается лестницы, что касается здесь вот этих всех Заборов. Тут вроде как бы кафе какие-то старые. Оно все в полуразрушенном состоянии. Видно, что пока до него рука не дошла, рука мастера. Но саму ласточку на гнездо реставрируется. Ласточкино гнездо. Замок, построенный в неоготическом стиле между 1911 и 1912 годами, недалеко от Газпры на скале, нависающей над морем, 40 метров в высоту и являющийся работой русского архитектора Леонида Шервуда. Замок возвышается над мысом Айтадор на Черном море. Ласточкино гнездо является одним из самых посещаемых памятников Крыма, а также замок стал символом южного побережья полуострова. Первое здание на скале было построено для русского генерала при. Примерно в 1895 году первым строением был деревянный коттедж романтически названный замок любви затем через какое-то время имущество дачи перешло к тобину врачу царского двора В 1911 году барон фон штейнгель балтийский немецкий дворянин который сделал состояние добывая нефть в баку купил деревянный коттедж и в течение года заменил его нынешним зданием в 1914 году барон продал здание, чтобы сделать из него ресторан. В течение короткого промежутка времени после русской революции замок использовался только как туристическая достопримечательность. В 1927 году замок пережил сильное землетрясение интенсивностью от 6 до 7 баллов. Здание не было повреждено за исключением некоторых декоративных деталей. Однако в утюсе открылась обширная трещина и на следующие 40 лет замок был закрыт для публики. Если честно, знаете, я вот что-что а от Ласточкиного гнезда ожидал больше. Ну, как бы, естественно, круто, вопросов нет. То есть э, вид, скала, вот это здание на скале, дворец вот этот, конечно, это просто бомба. У меня всегда, всегда вот как-то Крым, прежде всего, ассоциировался вот именно с вот этим, с Ласточкиным гнездом еще со времен моих родителей, когда они здесь были. Было это еще до меня, наверное. Я прям очень хотел, был воодушевлен вот этим приездом. Вот, ну, на самом деле, как бы приехал, ну и что, тут на самом деле, мне кажется, что тут мало что изменилось со времен, вот как здесь были мои родители. Причем мало что изменилось, и здесь я имею в виду в худшую сторону. Понимаете, то есть не то, что они все это сохранили в том виде, а что наоборот ничего, мне кажется, тут не делалось. Ну вот сейчас идут реставрационные работы там, это единственный большой плюс. А я вам скажу так, что за то время, пока я здесь в Крыму покатаюсь, я увидел... Места, о которых я не знал, и которые на меня произвели гораздо большее впечатление, чем на гнездо. Но еще раз, на гнездо это тоже круто. Но есть те объекты здесь, которые мне понравились больше. И я считаю, они достойны большего внимания. Если вы смотрите вот этот выпуск, то посмотрите еще мои предыдущие выпуски. Их уже несколько штук. И они как раз вот о Феодосии, о Новом Свете, о Генуэзской крепости, тропе Голицына и о до в районе Галушты. Посмотрите все остальные выпуски для того, чтобы сравнить и понять, что вам может больше понравиться и куда. Возможно, если вы ограничены по времени, лучше поехать. Короче, когда спускаешься по лестнице, там э, висит вывеска, что закрыто, но ее стерли. Практически ничего не видно, как я уже вам показал. Там есть где наклейки, а есть еще одна надпись. Ее стерли. И почему это делано? Потому что, естественно, вот все вот эти торгаши-сувенирщики, они там раскладывают свои товары прям возле гнезда. Ну, им-то надо бизнес делать, понимаете? И они все это делают чтобы люди шли туда и там покупали ну естественно естественно люди покупают ну как без этого давайте я вам наглядно покажу где можно бросить машину если вы сюда приехали вот здесь парковочка Ну здесь на навигаторе у вас будет ласточка на гнездо если вы едете на автомобиле и здесь вот смотрите кафуха кафе елена вот написано елена и сюда гостинице Бристоль. Она не новая, она уже историческая, но мне номера нравятся, ковер везде на полу. А здесь можно, ну мы помещаемся вчетвером. Большая такая кровать и раскладывающаяся маленькая. Я с малым вот сегодня здесь спал, ну как сказать, спал раз 20 за ночь просыпался. И смотрите, что хорошо, почему я вот выбрал эту гостиницу, потому что здесь также есть бассейн, здесь есть баньки, это не там спа-салон какой-то супер, это как бы обычная обычная финская римская, сухая короче паровая, чьи там, бассейн и спортзал, есть можно можно потренироваться, это для меня очень важно и другой момент очень важный, что здесь сразу же ты в центре находишься вот прям в самом центре ты вышел 200 метров до набережной здесь со всех сторон магазины рестораны кафе все что хочешь такой маленький балкончик сразу же у меня вот тут море и мне кстати достался этот номер по достаточно хорошей цене потому что сейчас не сезон потому что сейчас много где скидки, акции. Я про цену ничего не буду говорить, смотрите сами, потому что все зависит от сезона и времени, года и количества гостей. А, и кстати, здесь включены завтраки. И завтраки отличные, есть куча всего, как для взрослых, так и для маленьких.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 Я до Севастополя машинку бросил в таком переулочке на парковке, потому что в центре, в историческом, парковка платная. И я ради сэкономить 3 копеечки выехал из платной зоны, проехал лишние 200 метров и бросил машину на бесплатной парковке. Итак, Севастополь или священный город с древнегреческого. История города уходит далеко вглубь к подвигам Александра Македонского. Был период, когда он был колонией республики Генуя, потом разрушен нападениями османов, а потом восстановлен Российской империей. Этот город знал множество культур и событий. И в настоящее время он интересен для прогулок и изучения истории. В городе большое количество соборов и памятников архитектуры. Что касается города вы хотите посмотреть его езжайте сразу же на набережную ставьте где-то машину и идите вдоль набережной потому что так вы мне кажется поймете поймете весь этот город и все все сердце города здесь кстати есть див если у вас есть дети если вам интересно что касается гостиниц я не Значит, не букировал себе гостиницу в Севастополе. Почему? Потому что сейчас из-за всех этих эпидемиологических ситуаций многие гостиницы просят бумажку, подтверждающую, что у вас отсутствуют там болячки. Да, сами понимаете, какие. Но насчет гостиниц. Если вы хотите какую-то классную гостиницу в самом центре, вот, пожалуйста, отель Севастополь. Отель Севастополь. Сразу же здесь ресторан французского типа сразу же здесь магазины сразу же здесь через 50 метров набережная идет но ну, а еще раз я приехал сейчас в севастополь из ялты ехать час до балаклавы час плюс там 20 минут вот сюда до севастополя вот поэтому абсолютно никаких проблем Еще одна особенность Севастополя, но мне кажется, это вообще особенность Крыма. Что где бы вы ни находились, в маленьком городе, в большом, все эти городки находятся на холмистой местности. О чем это говорит? Что здесь огромное количество подъемов и спусков. И лестниц. Ну и, конечно же, Севастополь не исключение. Здесь точно также вы будете ходить по подъемам спускам и лестницам. И в Севастополе ряд лестниц не маленькие. И всего здесь в городе насчитывается 82 лестницы. Некоторые из них заменяют улицы. А самая большая лестница, которая начинается у Георгиевского монастыря, насчитывает 897 ступеней. И она, кстати, идет к пляжу. Поэтому. Если вы хотите поплавать, расслабиться, вам нужно спуститься на 897 ступенек и потом подниматься по ним. Бой! Если вы являетесь любителем устриц, то Крым это то место, где вы можете их хорошечно покушать. Потому что в Крыму, во-первых, существуют плантации, ну, как бы фермы, да, где культивируют эту живность. Во-вторых, еще до популярности французских устриц Крым и именно Севастополь считался, скажем так, главным местом по, по выращиванию устриц. И здесь их начали выращивать еще в Российской империи, еще в 1867 году. И Севастополь был просто мегапопулярным городом, вот в плане известным городом, в плане выращивания устриц. Ну, конечно один из главных исторических объектов это херсонес таврический древнегреческий город который был основан в 528 году до нашей эры на данный момент археологами восстановлена около трети древнего города и приезжая в севастополь вы просто обязаны его посетить если вам интересны путешествия по крыму смотрите также мои другие ролики и ссылочки на них вы найдете в описании к данному видео не забудьте поставить лайк данному видео это помогает в развитии моему каналу ну а в комментариях Напишите, какие места в Крыму производят на вас впечатление. Ребята успел до закрытия в Херсонес. Закрывается он в 6. Я приехал сюда в 5.30. Напоминаю, что темнеет сейчас рано, поэтому вот до, до темноты и до закрытия я немножко Успел, слава богу. А я стою на территории античного амфитеатра. Такого. И его как бы не было. И открыт он был раскопками в 1954 году. Да, конечно, когда вот таким масштабным местам ходишь и понимаешь, что все это было уничтожено, все это было погребено под землей. И потом это нашли, и раскопали, и вот начинают воссоздавать. Блин, это конечно круто. Что масштаб реально большой. Это там не домик откопать, понимаете? Это целый город. Античный город. Ребята, на 100% планируете посетить Севастополь, обязательно посетите Балаклаву. Но я думаю, что вы это сделаете, потому что это одно из тех мест, знаковых мест в этом месте в балаклаве вот как мы сделали берите какой-то кораблик вот нам на четверых это обошлось 2000 рублей я считаю это недорого по 500 рублей на человека но вам сразу же делают обзорную экскурсию вам покажут расскажут все про балаклаву и реально это круто нам с одной стороны немножко не повезло то что была погода пасмурная но с другой стороны повезло что что было достаточно спокойно не было никаких дождей. Вот это плюс для 1 декабря вы знаете. Балаклава на зеленый пункт на Крымском полуострове и часть города Севастополь. Поселение на ее нынешнем месте было основано древними греками. Называлось оно Символон. И, как часто это бывает, город был важным для торговли. В средние века он контролировался Византийской империей, а затем генуэзцами, которые завоевали его в 1365 году. Развалины генуэзской крепости, расположенной высоко на вершине утеса над входом в Балаклавскую бухту, являются популярной туристической достопримечательностью и недавно стали сценой для средневекового фестиваля. Но, значит, Балаклавская бухта, какая бы она классная ни была, вы должны знать, что Севастопольская бухта, она гораздо больше. И Севастопольская бухта, мало того, что она больше, она еще считается самой крупной в Европе. Она уходит вглубь полуострова на 9 километров. Знаете еще какая особенность? Покатавшись немножко по Севастополю, мне он показался реально таким большим городом. Несмотря на то, что здесь проживает по-моему по 350 тысяч человек, но я зашел даже посмотреть, его площадь равна площади половины Москвы. То есть город реально такой растянутый и большой, и в него еще входит, ну как бы балаклава входит и герман входит. Очень такое интересное место, которое называется Бахчисарай. Сейчас я на территории Бахчисарайского дворца Крымских ханов. Одно из старейших зданий здесь мечеть. Вот это эта мечеть была построена с самого начала и дата постройки 1532 год. То есть вот этому месту уже 5 веков. Многие объекты находятся на реставрации, но, тем не менее, это очень интересное, конечно, место, очень интересное, красивое, ну и обязательно, обязательно стоит посетить его, тем более оно очень близко находится до многих городов, до Севастополя, до Симферополя, до Ялты. Бахчисарай прежде всего известен своим ханским дворцом, который является единственным существующим дворцом крымских ханов, открытый для туристов в качестве музея. Такое интересное название город получил от персидского языка и дословно переводится как «садовый дворец». Бахчисарай впервые был упомянут в 1502 году. Создан он был как новая резиденция крымским ханом Сахибом Бгераем. 1532 году с тех пор город стал столицей крымского ханства и центром политической и культурной жизни крымско-татарского народа в мае же 1736 года город был опустошен в начале русско-турецкой войны но ну а в 1783 году после этой самой войны крымское ханство становится частью российской империи но массовую народную известность это место получает благодаря поэме александра сергеевича пушкина бахчисарайский фонтан Беспечно ожидая хана, вокруг игривого фонтана, на шелковых коврах он не толпою резвою сидели и с детской радостью глядели, как рыба в ясной глубине На мраморном ходила дне. В центре нашего полуострова и Северный Кавказ тоже еще. Крымское ханство существовало 342 года. И за это время и в государстве, и в этом дворце сменилось 48 ханов. И все они были потомки Чингисхана. Это зал совета и суда. Здесь решались важные государственные вопросы. И здесь маленький браморный Низкие диванчики-сеты, наподобие таких, стояли и с той стороны. Здесь сидели представители пяти самых знатных крымско-татарских родов. Но, ну, допустим, развод, раздел, все состоялось. А потом начиналось все самое интересное. До конца ее жизни он обязан был ее содержать и обеспечивать. Дворец Хана является самым популярным местом для посещения в Бахчисарае. Обязательно посидите его и зайдите внутрь, потому что вы почувствуете традиционный крымско-татарский стиль и атмосферу времен 16 века. Я рекомендую вам взять гида, который проведет вас по залам, территории и покажет тот самый фонтан который упоминал в своих творениях Пушкин. Другое название фонтана ⁇ фонтан слез, и представляет он собой историю реального случая из жизни. Фонтан – воплощение любви одного из последних ханов к его молодой жене и горю после ее смерти. По слухам, хан был влюблен в одну польскую девушку из его гарема. И когда та умерла, хан плакал и искренне был морально убит, чем удивлял всех людей вокруг, знающих хана как человека твердого и непоколебимого. Дабы сохранить воспоминания о девушке, хан приказал соорудить фонтан. Фонтан этот необычный, пристенный, где вода стекает по девяти чашам. Ребята, смотрите, какие балконы, видите, балкон, и он полностью закрыт, и вот, значит, в самом дворце нам сейчас рассказали, что вот эти вот балконы, закрытые, которые сеткой, они стояли, значит, в гаремах в женских, и они такие закрытые были, чтобы женщина могла выходить на балкон, смотреть, что происходит, а снаружи ее никто не видел, поэтому вот такой вот вот такой вот закрытый. Не было в те времена непрозрачных стекол. Вот такая вот тема. Если бы я был султан, был бы холостой. Здесь всего в нескольких километрах от Бахчисарая находится Успенский пещерный монастырь, куда мы едем перед тем, как отправиться в Сефирога. Конечно, еще одно обязательное место к посещению это успенский скальный монастырь представляющий собой монастырь буквально выраты в скале касательно даты его создания ходят споры но местные монахи утверждают что появился он еще в восьмом веке потом был заброшен когда византийская империя потеряла контроль над регионом нынешнее же монастырское строение относится к пятнадцатому веку И если бы мы захотели посмотреть этот монастырь где-нибудь 50 лет назад мы бы не смогли этого сделать. Он попросту был закрыт советской властью в 1921 году, а открылся он только после распада Советского Союза в 1993 году. В общем, ребята, на пути я встретил местных торгашей а здесь они везде торгоши зазывала. Как в Турции все? Они сказали, что вход на территорию... Уже закрыт. И закрываются они в 3 часа. Соответственно, я не успел. Я не успел буквально на 15-20 минут. Но это вот минус того, что блин, все они работают очень коротко. Ну хотя бы чуть попозже. Что такое 3 часа дня? И в общем, навязываемый сервис, который я так не люблю. значит, когда со всех сторон тебя облепляют и пытаются предложить значит, свои услуги. Когда тебя впаривают, значит, вот только ты подъезжаешь к дворцу, там сразу же начинается тебе подбегать, что-то рассказывают, значит, как тут интересно, какой крутой город вы посетили исторически. Тут же начинают предлагать какие-то свои прогулки, какие-то свои экскурсии. И стоит сразу же человек 15, наверное. Здесь то же самое. Вы идете, все предлагают, где-то что-то купить, где-то что-то взять, Видите, вот оттуда я пришел. Снизу сердце. Сейчас выскочить наружу. Фу. Без рюкзака, конечно же, легче. Но у меня рюкзачело. еще ноутбук. И я сяду и буду сейчас работать. Не, не какой ноутбук. Камеры, Камеры. Хотя там написано, что дрон запрещен. В горах, но летать нельзя. Собственно говоря, уже сверху я добрался до пещерного города Чуфуткале. И смотрите, что вам нужно знать. Значит, момент первый: что до храма вы дойдете там, ну, фигню, 5 минут, грубо говоря, а можно подняться с детьми без проблем. Причем на храм вы будете смотреть с противоположной стороны. То есть вы не в сам храм зайдете. Значит, что касается дальше пещерного города. До пещерного города идти. Вверх полтора километра еще от храма, и вы будете взбираться вверх, вам реально нужны как бы силы, детям будет тяжело, маленьким детям будет вообще тяжело, поэтому, ну не знаю. Школьники, конечно, без проблем, Школьники, конечно, без проблем, а если дети там 4-5 лет, то тут могут быть сложности. С колясками, конечно же, вообще не вариант. Сколько времени, у вас на все это дело уйдет? Ну, до храма там, вы доберетесь быстренько, там вообще минут... Значит, все вместе с фотографиями 15-30. Вот. Если вы сюда соберетесь подниматься, еще и погулять, еще и зайти в город сам, ну на все про все, давайте вот на все про все, вам нужно часа два закладывать. Плюс час еще на Бахчисарайский дворец с экскурсией. И если вы заплатили за входной билет, то экскурсия входит в это дело. А входной билет на взрослого стоит 300 рублей. Что мне сказали по поводу... Чуфуткале по поводу пещерного города. Мне сказали, что вообще все маршруты тут вокруг города, вот этого внутри, все маршруты протяженность их около 7 километров. Ну, я не знаю, как бы где они взяли эти 7 километров. Конечно, я спорить не буду. Именно вот видимой зоны, мне как показалось, вот километра 2. Вот видимой. Что касается зайти внутрь. Я этот момент профукал. Сами вот Грамотно составляйте свое время, чтобы успеть. Я не знал, что он работает до трех. Я, естественно, мне не хватило мозгов, чтобы зайти и проверить все это дело. Вот. Причем я знаю, что очень многое все работает сейчас сокращенный график очень многие дворцы работает до четырех вот тут же изуповский дворец зимнее время чего я хотел если честно я, я даже не думал что этот пещерный город но ну, я думал что как бы он ну, пришел там себе пошел погулял но нет он территория закрыта вход туда платный я своих мелких сейчас не стал брать сюда когда увидел что дорога у меня займет больше полутора километров в гору вообще я стараюсь как бы их таскать Везде, начиная от того, что все вот эти вот путешествия на машине, чтобы они видели, чтобы они развивались. Старшему 5, а младшему 2, вот. но сюда я их не стал брать, подъем в гору, плюс они уже сегодня у меня обогатились культурно, были в Бахчисарайском дворце, и у меня мелкий там начал немножко капризничать, самый мелкий. Ну, пока еще ему он не очень любит историю, он не очень любит историю, он больше как бы ресторанный критик, я бы сказал, покушать там, посидеть где-то в заведении, а это он любит, походить, ну как бы снаружи там, вот, к примеру, Ливадийский дворец, а мы когда были, это, кстати, в предыдущих выпусках. Вот Леводийский дворец, тропа Голицына, Генуэзская крепость. Ну я стараюсь как бы плавненько, мягко сюда тащить, конечно, это для них было бы тяжеловато слишком. в скалу в домиках можно купить какие-то коржики выпечку масло сувениры тоже продаются конечно же прям прям здесь мне предлагали и лаванду и ой что только не предлагали если вы хотите покушать здесь вот в таком ковецком стиле сразу всякие кофейни я пока гулял тоже проголодался поэтому мы с вами зайдем на перекус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 Белая скала, белая скала Аккая. Белая скала это и деревня, и я так понимаю, что это и сама скала. Ну же здесь. Очень прикольно, что на небе не было ни облачка, а сама вот эта вот скала, она как бы как окутана так облаками, очень прикольно, как, как в дыму она находится. На белую скалу можно забраться наверх, поэтому вбивайте просто Белая скала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 вот Ян в этом возрасте я ездила с бабушкой в Казахстан и у меня до сих пор эти впечатления в голове яркие когда мы в степях видели коровы перекативоли всякие скалы поры мне кажется у Яна после нашей поездки останутся тоже яркие впечатления надолго